Ay, I visum I, I Жизни ненавидим, всеми ненавидим. Нем уже не видим, всеми ненавидим. Жизни ненавидим, всеми ненавидим. Да, знаком ненавидим, всеми ненавидим. жизнь ненавидим, всеми ненавидим. Няма уже невидим, всеми ненавидим. Жизни ненавидим. Всеми ненавидим. Знаком ненавиды. Сечу раз людям говорил, что невиновен. Тысячу ночей ловил себя на честном слове. Сейчас не пускал из глаз, но не заплакал 20 тысяч раз я повторял, нигде не падал. Люди, безусловно, потеряли все доверие. На прошу малыш, просто не бойся, и поверь мне. Я не повидал той жизни, где все умирают. Дай мне руку, я узнаю, нам дорогу к краю. Да жизни на вноси, что город к Богу. Я уверен, все умрут, лжи забудут про дорогу. Я уверен, что нет Бога, мой путь будет вечен Дай малыш мне руку, ты не безпречи. Всем ненавидим!? Жизни ненавидим, всеми ненавидим. Не молжи не видим, всеми ненавидим Жизнь ненавидим, меня ненавидим, да, знаком ненавидим, ненавидим, псами ненавидим, ненавидим, псами ненавидим, псами ненавидим, ненавидим, псами